Друзья мои, всем доброго времени суда, рад вас снова видеть на моем канале. Как вы поняли по названию, будем делать Аджику. Грузинскую настоящую красную Аджику. Ничего сложного в этом нет. Так что... Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, ставьте жирный-жирный лайк, а мы начинаем. В общем, начинаем все с красного сушеного перца. Перец нужно залить кипятком. Это делается для того, чтобы, во-первых, эфирные масла лишние вышли в воду, и во-вторых, чтобы активизировать остроту. У меня, значит, тут где-то 100 граммов сушеного, очень острого перца. Семечки из перца удалять не будем. Потому что как раз в семечках и весь вкус аджики. То есть, та ее изюминка. И заливаем кипятком. Ух, какой аромат уже пошел. И замачиваем так да, примерно где-то полчаса-час. Ждем ц наш подосты он стал мягким теперь мы пропустим через мясорубку воду от перца не выливаете она понадобится для того чтобы сделать нам нужную консистенцию аджики и отправляем в мясорубку сюда же к перцу отправляем головку очищенного чеснока и все вместе пропускаем Раньше вообще в Грузии и Абхазии бабушки перетирали перец на камнях для того, чтобы именно семечки перетереть. Сегодня мы этого не будем делать, потому что новые технологии. Зачем мучиться? Прокрутим несколько раз в мясорубке и будет идеальная у нас аджика. Друзья мои, вот сейчас помол у нас очень крупный. Нужно пропустить еще примерно 3-4 раза, чтобы у нас получилась консистенция пюреобразной. Итак, я пропустил через мясорубку примерно где-то 5-6 раз. Вот такая консистенция у нас получилась. Далее, друзья мои, берем специи. Из специи нам понадобится ее величество соль. Соль, в принципе, должно быть столько же, сколько и перца. Это 3 столовых ложек с горкой. Это, в принципе, где-то 90-100 граммов. Потом добавляем молотый кориандр, 2 столовых ложек с горкой. Это семена кинзы, кто не знает, что такое кориандр. Потом идет у нас 1 столовая ложка с горкой эмеретинского шафрана. И в конце нам понадобится уцхо-сунели, 3 столовых ложек с горкой. Кто не знает, что такое уцхо это голубой пожитник. Вот так выглядит в семенах. И отправляем все специи к перцу. Вот все тщательно перемешаем, чтобы все соединилось. Это займет где-то 2-3 минуты. Как все тщательно перемешали, добавим немного навара от красного перца. Примерно где-то 2-3 столовых ложек, чтобы консистенция была чуть густой сметаны. Мы ну, это будем контролировать сейчас. Перемешаем еще раз. В принципе, достаточно. Вот и все, аджика наша готова. Теперь перекладываем в чистую баночку. Заливаем оливковым маслом, чтобы аджика не подсыхала, как наши мамы и бабушки консервируют что-нибудь. Посмотрите просто какая идеальная консистенция. Вот эту ложку просто добавляете в любое блюдо и ваше блюдо уже станет на другой уровень. Ну что, друзья мои, офигительный универсальный продукт, удивительная приправа. Если вместо утхусунели добавить зиру, то есть кумин, то у нас получится туниская хариса, тоже очень вкусно. Можно вместо Уцхусунели добавить кардамон, зиру и квадзику, то у нас получится Еменский Схук. То есть вариантов дофига. Кто у кого спер основу, это уже решать вам. В общем, это уникальная приправа. Когда вы маринуете мясо, курицу, обмазали и достаточно. Ничего больше добавлять не нужно. Смазали и все. Ну, конечно, кто любит острое, можно еще добавлять сметану или же майонез. Тоже получится очень вкусно. Теперь датирую и в холодильник. Оно хранится очень долго, ну, не знаю, на несколько лет. Ну, что, мои дорогие зрители, обязательно сделайте эту смесь. Подходит ко всему. К маринаду шашлыка, к рыбе, к курице. Подходит ко всему, не пожалеете. Это вообще невероятно вкусно и прекрасно. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился рецепт аджики, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите свои впечатления в комментариях. Всего хорошего и увидимся очень скоро. Пока-пока.